Иди сюда, лечиться будем. Тайной научной библиотеки Казанского федерального университета. Всем привет! В эфире Универньюса в студии Карина Саяхова. Исполняющий обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский прибыл в Японию. В рамках рабочего визита глава КФУ в качестве почетного гостя принимает участие в международной конференции по физике низких температур. Мероприятие проводится в городе Сапры и продлится до 24 августа. Казанский федеральный университет совместно с Казанской государственной академией ветеринарной медицины имени Баумана занимается разработкой вакцин от африканской чумы свиней. Об актуальности исследования расскажет наш корреспондент.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 группу животных, то есть на свиней. Время разработки займет около трех лет. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. На какой позиции одиннадцатого ежегодного рейтинга лучших вузов России Райкс-10 расположился Казанский федеральный университет, и в чем основная задача рейтинга? Все подробности узнавала Елизавета Никитина. Опубликован одиннадцатый ежегодный рейтинг лучших вузов России Райкс-100.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 Преподаватели Казанского федерального университета стали обладателями республиканских наград в сфере образования. Вручение состоялось на Республиканском педагогическом форуме. Развитие национального образования в Республике Татарстан. Благодарность президента Республики Татарстан за многолетний труд и заслуги в области образования была объявлена профессору кафедры татарской литературы Нурфии Юсуповой и доценту кафедры татарской литературы Миляушеха Буддиновой. Помимо этого, почетное звание Заслуженный учитель Республики Татарстан было присвоено доценту кафедры общего языка знания и тюркологии Кадри. От Об открытиях казанских ученых в годы Великой Отечественной войны смотрите далее.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 году в Казани. Карина Саяхова, Казанский федеральный университет принял участие в одном из ключевых событий года культурного наследия народов России Таврида Арт. О том, как прошел фестиваль и какие интерактивные объекты были представлены, смотрите далее.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 Какие тайны хранят научная библиотека имени Николая Лобачевского и отдел рукописей и редких книг? Расскажем в сюжете.